Дорогие друзья, дорогая церковь, все, кто пришел в этот сегодня, наверное, все-таки скорбный день, разделить боль утраты с нами. Да, я старший брат, на 20 половиной -го года я старший Паша Павла, Интересно, много хочется сказать, я постараюсь сжато сказать. Но знаете, мне мама, когда мама, когда была жива еще, и раньше, я знаю, знаете ли, мои сестры, это нет. Наверное, да. Диеволи себя. Когда он родился, родители долго думали, как его назвать. И назвали его Володей. И папа пошел куда в органы ЗАГСа где-то. И пришел домой и говорит, ну, Тамара Андреевна, у нас теперь Павел. Дорогие, вот почему-то так. И такое у нас созвучное имя Павел. Понимаете? Я не говорю, что имя Балладе плохое, нет, никак, нет. Но вот так неожиданно он папка дал ему имя Павел. Сам. Сам принято решение уже в ЗАГСе, я решил, он будет у нас Павел. Вот так это было, это такая семейная маленькая страничка. Да, я хочу тоже, дорогие мои, сказать большое соболезнование от братьев, от друзей, тоже от работников, с кем он служил, с кем он начинал служение в Орле, из океана, из далекой Америки. Знаете, это весь разодилось буквально за минут 40, полчаса в тот... Вечер у нас был воскресенье, был День Отца, так символично. Америка праздновала День Отца, и на День Отца он ушел домой. Бог его позвал к себе. Они все передавали семейство Тупиковых, чуков и многие другие, с Атланты, с Каролайны, с Северной, Южной, с Калифорнии. Для всей церкви, особенно для родных, говорю, пожалуйста, передай от нас. Мы все любим, сожалеем, плачем. Все молились, все хотели, как и мы все хотели. Естественно, все знали, он посещал. Везде, где Паша приходил, он был такой вот, ну, душой. Я сегодня не, не хочу сказать какие-то лестные слова, потому что их нет, дорогие мои, я хочу дать правду. Где он приходил, всегда была гитара, есть в доме гитара. Поем, что-то сам мог спеть, мог завести компанию всех окружений. Сегодня, хотя, может, слезы текут, но есть такое выражение в английском так, народе, что ли. Мы сегодня собрались, ну, celebrating of life. Это нас да, звучит праздновать жизнь. Мне это нравится больше. Мы сегодня пришли доброе слово о нем, о его вере, о его служении, о его хождении с Богом, о его отношении с Ним. А его служение людям, он любил людей. Любил бескорыстно. Я могу несколько момент привести, но все-таки приведу их, дорогие мои. Действительно, я очень часто приезжал сюда. Знаете, я уехал неожиданно. Я уже 9 лет не жил в Орле, кто не знает. И в 195 году я жил в Латвии уже 9 лет в Риге в самой. И началось протестение русскоязычных. И мы потеряли работу, и все, и как бы вот ну, так сложилось, так открылся путь, и я уезжал. И когда я приехал в последний вечер, или день, это было в 95 году, 24-25 апреля, и мы вот здесь ехали на микрорайон, мы вез на своем «Жигули», и он ну вот наша семья и распадается. И мы вот здесь с ним остановились возле этого депо, Заехали на парковку. я ему говорю, Паша, я не думаю, что наша семья распадается. Говорю, так не будет. Я не знал, что меня там ждет, как. Но вот на сегодняшний момент, 27 лет спустя, я тоже не хочу за что-то слова по Но Бог благословил меня. Давал мне финансы. Благословил мой дом, мою жену. Она ни разу мне не сказала, нет. Я где-то позапрошлого года считал, я 60 Семь раз приехал за эти годы орел. Несколько раз, девять раз в Африке. И один раз я посетил Израиль. Я столько раз пересек океан, дорогие мои. Самолеком практически стал родным домом. И вот это искренне, вот не камера фальша, дорогие мои. Вот он мне любит Россию. Она не ушла от меня, любит русский народ вместе с ним. Поддерживаю его руки. Финансово. Он был другом. Сегодня мы уже братья епископа служили, сказали. Я не скажу, что, наверное, так и есть, чтобы был отцом. Но когда мне было больно, я ему звонил и днем, и ночью. Когда ему было трудно, самые такие больные, трудные вещи, я узнавал первым. Он делился всем. Самым интимным, чем считал нужным, самым сокроведным. Когда он приезжал в Америку, он посетил мой дом 15 раз за это время. И там спал. И в особенно последние годы я смотрю, свет говорит ночью. Я говорю, чего ты не спишь? Зайду в его комнатку. Говорит, да я давно уже не сплю. Говорит. уже вот как забрали цветку, говорит, я хочу заснуть. А сна нету. Говорит, в лучшем случае 2 три часа в ночь я могу поспать. У тебя какие-то снотворные? Потом мы нашли снотворные. Я им их привозил, я им их присылал. Говорит, ты должен спать, разум должен отдыхать. В 21-м году мы с ним были в январе 21 -го года в санатории в Пятигорске. Мы с ним много общались, 14 дней. Мы рядом спали, кушали, вечерами с братьями общались. Гарри Курганян нас брал возил по всем церквям, я не знаю, где, еще раз вернусь, где был Павел Сергеевич и Писков. Собирались братства, братство, собрались пастыря, приехали отдыхать, уехали, наверное, в приехали. Нас каждый вечер кормили шашлыком, не знаю, от пузы и больше, не знаю, как сказать. Угощали, знаете, такое армянское такое гостеприимство, и много слов, советов, вопросов, какие-то семинары пошли каждый вечер, дорогие мои нем нуждалась его мудрости в его совете я его поддерживал и там руки хотя он уже там тоже уже трудно начинал ходить были уже проблемы дорогие мои и вот что я хочу сказать бог ему дал сердце большое сердце сердце отца знаете сегодня так говорят в церквях много законодателей А мало отцов то пишут уставы правила знаете, вот отцовское сердце, он плакал с плачущими, радовался, с радующим. Знаете, один раз в один из приездов у меня здесь была моя машина, я купил, чтобы здесь продвигаться, это было в начале 2000-х, еще. Я помню, приехал домой поздно, еду уже в что ночь а он стоит, выходит рездом, говорю, что ты, куда ты ночью? О, говорит, ты подъехал хорошо, я не буду свою выгонять, поедем. Я не думаю, что заботы или служение пастора, епископа. Одна сестра церкви с сыном задержались в городе, некому привезти, денег на такси нет. Единственное, что есть пастырь. Звонит пастыря. пастырь, Пастор, привезите нас домой, дорогие мои. И он не спал, ехал. Сломалась у кого-то машину, забуксовала где-то ночью. Застучал ли мотор у кого-то. Пастырь. Приходил. Советы давал. Много мог. Ремонтировал даже. Знаете, наверное, это не совсем правильно. Я не согласен с этим. Я ему много говорил. Я говорил, церковь, начни любить. Так они ему написали, почитать. Он, «Ну, я не представляю, что известный пастырь с дрелью, с больными ногами и стоит и сверлит стену в этом доме. Замените, помогите, поддержите. Помогали. Он все равно... Он, такой был максималист, он должен был смотреть, когда ну, делать, видеть, что было все для Господа сделано на процентов. И даже тот же шашлык. Он готовил, и он всегда было, должно быть остаться. Должно быть остаться. Я не знаю, в один из разов я приеду, я приехал, кто-то забыл фамилию, как имя этот, как ее? Кафе. Аракс. Пришел в станец и заказываю. И а что так мало? Я так смотрю, и у нас фейс один, очень близкий, и голос тоже. Говорит, что так мало? А я не понял вначале. Говорит, где-то не он, понимаете? Это его брат. Там, нас там знают, да? Что так мало, дорогие мои? Такой он был. Он убил по максимуму, с большой душой, чтобы все было много, чтобы все осталось. Он и... не жертвовал жизнью своей, своим, ну, можно сказать, Имением, своим, он не богатству его не было, своим сердцем, большим, добрым, отцовским сердцем. последний раз, когда я с ним говорил, это было 30 числа. И это было, наверное, последние, так сказать, часы, может быть, последний час, когда еще, может быть, не было инсульта. А может, он уже и был. Я позвонил, я был... На работе, на футбольном поле, мы участвуем в небольшом бизнесе. Я почему-то вот так позвони ему. И я позвонил ему. В субботу мы с ним разговаривали целый час двадцать. Говорили о всем, о жизни. Я спрашивал советов по машине. Там где проблемы некоторые. Ну, обо всем говорили. Они с такой голос. Я говорю, Павел, ты что так разговариваешь? Да не знаю. Говорит, вот утром сделали мне, говорит... В сустав инъекцию. Стало так болеть. Прям правая нога отвалилась. Кто мог еще как-то ходить. А сейчас просто уже волоку. Уже сложный, говорит, дойти до туалета. Говорит, а потом говорит, сделай мне травмодол. Говорит, я не знаю. Ну так болит спина. Я говорю, Павел. Паша. Я его звал, не звал Павел. говорю, Паша. Хорошо, говорю. Я тебя не буду задерживать. Я за тебя помолюсь. И мы с ним коротко помолились. и Я говорю, я за тебя буду молиться, чтобы боль ушла. Чтобы боль ушла во имя Иисуса, чтобы боль ушла. И вот эти слова хорошо, хорошо, Санечка, помолись с Богом. И с Богом. И уже до встречи в небесах. Или последние слова на том футбольном поле. Дорогие мои, я много хочу сказать о его верности, о тех случаях, о тех так сказать, моментах, но время летит, еще впереди люди есть, которые будут говорить или за мной. Мы всем много посещали церкви по Америке, потому что это было необходимо, чтобы строить молитвенный дом, общение успешно, неуспешно, всякое разно было. Я думаю, многие здесь понимают, о чем я говорю. Я подробности даваться не буду. Я расскажу только один момент. Его любили везде. Его знали. И знаете, как бы слава о нем, или как сказать, доброе имя о нем. чтобы епископ приехал, пастор, Павел, а он у нас был. Да, мы знаем, к нам его, к нам. И иногда куда-то надо было так стучаться. И тогда двери оставались закрытыми, иногда открывались. И вот в одной из церквей, это было где-то в Каролайне, я не помню, уже сейчас как-то там. Было такое вот, понимаете, трудное собрание, вот, ну, трудное собрание. Народ так как-то, почему-то все были так одеты, вот, извините за тропедость, в платочках и всех черных, как будто похороны. Ну, это было простое печальное собрание, вот такая, такая традиция, что ли. И дали ему 12 минут, говорят, и все. И он вышел на сцену, я сидел так сзади, как за мной хор сидит сейчас с братьями, и он пытался что-то говорить. Потом он мне рассказал, так, это в душе было трудно, я глянул на людей, так, что можно сказать, с чего начать, что я могу за 12 минут сказать. Говорит, и он так вышел, и вот еще чего начинался у них хор, о величии Божьем, о Боге. Говорит, я не буду ничего говорить, я, говорит, расскажу, просто... Одно стихотворение вам О моем великом Боге И он вот так вот Из-за кафедру, Там нельзя по сцене ходить Но вот так вышел Перестал перед церковью Как я сейчас спустился Я говорю, вы знаете есть, Был говорит, такой поэт Державин Учитель Пушкина Там в лицее В царском лицее Где он учился, учился Пушкин Он написал это стихотворение и говорит, и пусть она каждую нас скажет, какому великому, могучему, красивому, сильному Богу мы служим. И знаете, и он начал вот это стихотворение Ода Бог. И я хочу его сегодня, может быть, не совсем его голосом, ну, подобно, в память о нем. Короткая, не полностью, но часть его рассказать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 У чуда тайны сокровенной из ничего ты мир создал, а вечность прежде дней вселенной в себе самом ты основал, себя собою наполняя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавший все единым словом в творении, с новом, ты был, ты есть, ты будешь век. Дорогие мои, я дальше не буду продолжать, знаете, и пришел Дух Святой в эту трудную обстановку, и собрание изменилось. И он говорит, пастор, продолжай слово, заканчивай собрание. Графики поломались, знаете, те, те уставы поломались, те, да, не как сказать, правила, что-то в жизнь пришла, дорогие мои. Он был носителем жизни в себе. Он чувствовал благодать Божию, он чувствовал присутствие Божье, Он чувствовал, что надо в этот момент. Он знал голос Божий. Действительно, он в какой-то степени во многом Вадим был. Духом Святым. И Бог его благословлял. Он много заканчивал конференций, дорогие мои. Когда последнее слово меняло но говорили просто весь ход конференции. Дорогие мои, Бог был с ним. Бог был с ним, был, был, Бог был в нем, и Бог действовал через него, через его пение, через его слово, через его служение, через его наставление. Он действительно служил великому Богу по полноте, на сто процентов отдавался, на сто процентов не жалел себя, не жалел себя. Да, эта жизнь пройдет, он говорил мне, пройдет. Говорит, вы еще, чуть-чуть улучшить качество жизни. Его выражение, чтобы многие мои ходили. Так у него было много крылатых фраз таких на земле стопроцентная смертность. Все мы однажды умрем. Это правда, это правда, дорогие мои. Никто не ждал, даже не думал. Что так это быстро улетят? 48 дней назад я улетел из орла 4 мая. Я приехал посетить его уже, когда начались вот эти события еще что, что еще интересно, в ту ночь, или в тот вечер, когда это все началось, я купил билет, поехать посетить его. И через полчаса, посмотревши новости, я сдал билет. И прошло время, и мне так хотелось увидеть его. Мне, говорили: Алекс, ты немножко ступа, ты немножко крэзи все оттуда, а ты туда. Но внутри, вот внутри, вот так хотелось, и я взял два дня поста себе. Господи, что мне делать? Я хочу увидеть Пашу, я хочу увидеть церковь. И так случилось, что все-таки мир пришел Божий. Мир Божий глубоко наполнил мне сердце. И за два дня до Пасхи я прилетел. И мы ним последний раз провели очень много времени тоже вместе. Не знаю почему. Я даже вот Аня, его невест, говорит, «Дядя Саша, всегда тебе нету дома. А ты почему тут вот сидишь на Аня с ним?» Мне не хотелось уходить. Мне ничего не нужно было. Я, я не знаю почему я сидел с ним. Рядом. Мы с ним разговаривали долго обо всем. Сидели на улице вместе. Ну, столько времени провели с ним. 1 мая, было воскресенье, мне делали мои племянники сюрприз. Такой. По празднику рождения 60 лет. Оно было в феврале. Вот так. Мы вместе пели. Последний раз мы были сесть вместе. Вместе пели о небе. О жизни разговаривали так. И я улетел 4 числа. Почему-то непонятно. Анна Алексеевна говорит, давайте сфотографируемся вместе. Я не знаю, Алексеевна, почему. Мы сели на диван, и я уехал. И вот пришло вот это событие, дорогие мои. Пришло то, что мы сегодня имеем. Еще я хочу сказать. Я благодарен Богу, что в жизни у меня был такой брат, и всегда мне говорили, кто из вас старший. Он был, я говорю, я старший, но он, но он больше. Он был больше в служении. Он был больше, больше животных. Я меня по пожалуй, у него больше живот, стукал, пожил, у него больший авторитет. Он был вполне меня. Во всех таких сферах. Он больше, я старший. Я говорю, Мое призвание быть вторым. Это очень важно. Иметь это призвание поддерживать чьи-то руки, быть вторым. В своей жизни Бог меня дал эту привилегию быть вторым, вот служить, поддерживать его руки во всем, во всем. Я хочу закончить и сказать, его жизнь была богатой, такой шикарной. Я бы не, я бы не сказал, что он очень круто жил, нет, он жил скромно, но она была славной. Она была славной в служении Богу. Она была славной в служении людям. Она была просто благословенной, потому что он был благословением для многих. Не могу закончить. Под постом Константина Владимировича, когда он поставил, я не знаю этого человека, я там в Америке прочитал один пост. Очень жаль, что уходят такие люди. Я вспоминаю, когда Павел оставил все свои дела, пришел к моей семье в больницу и благовествовал мне об Иисусе. С той ночи я уже много лет иду за Господом. Дорогие мои, это плод. Это то, что больше всяких слов говорит о недопрасно прожитой жизни. Слава Богу! Еще один момент, извините, я, наверное, сегодня имею еще минуту взять времени. Вот... То, что вот сейчас то пришло наследство. Вот большие братья говорили сегодня пожелания детям, семья. Вот эти крылатые фразы, и мы их пели. Помню, Анатолий Иванович знает священный огонь. там Наш брат передал этот факел горящий. Дорогие мои, ну это так. Как мы не хотели? Высокопалывали эти слова, простые слова. Это так. Они уходят. Я помню, когда в нашем доме было собрание, 9 лет, папка... Будучи молодым, моложе, чем я в сейчас, и Павел вот, открыл свои двери, и 9 лет церковь собиралась на выгонке. Мы тогда, когда крестились в этот дух служения, я бы так сказал, и мое было с ним служение, приезжали братья, Малый Ярославец, Киев, Киев, регистрированное братство. Я сидел на одном конце улицы, там был Бугор, он на другом. Были у нас по велосипеду, и было у нас задание от отца. Как будет ехать желтая машина, воронок, бегом сказать, что успели спрятать Библии. Это наша была ответственность, дорогие мои. Я верю, что вот этот дух, он пришел, вот, просто служение в нашу жизнь. Я благодарю Богу, что мы родились в этой семье, что мы все четверо, вот, у нас еще есть две сестры у нас, они здесь, и наши все племянники. Это просто дух служения, знаете, служение людям, служение Богу. Еще не могу не сказать, уже когда мы были, его сваха сделала, забыл имя, сделала нам маленький обед. Мы собрались, Володя Литвин, его было больно. Вот, кто может помнить, как жаль, что с одной церкви сегодня уезжают люди за границу, в Эстонию, в Испанию, молодые, кто может служить. Такие времена, говорит, что орёл подымется, город подымется, где Володя Литвин. Он помнит эти слова. Помнишь что то, понимаете, и в тот момент, я смотрел, он уже больной, вот так болит, он скушался, сидел на диване, слезы текли, что как жаль, что служители, молодые, полные сил, уезжаю с рла сегодня. Вот был вот этот огонь, знаете, было вот это посвящение, была эта верность, знаете, Слово Божие нас, от нас много не требует быть верным, верным Богу, и всего лишь до смерти, это не так много, а там будет венец жизни. Дорогие мои, и я вот сегодня так же сам вот. Просто призвать вас, дорогие мои племянники. Вас 8 человек. Я не знаю, пожалуйста, встаньте, прошу вас. Андрей, Эдуард, Володя. Все, все. Илья, где ты? Я хочу, чтобы вы вот это... Он много вкладывал всех в вас. Я много вкладывал в вас. Я хочу, чтобы мы взяли вот эту вот эстафетную палочку, как он говорил, его словами. Его служение, его посвящение, его верность. В -Орле вы все живете, вы все местные. Молите и понесли ее дальше во имя Иисуса. Это мое большое желание. Чтобы вы были верны Богу и верны до конца и служили людям Андрей, Вова, Эдуард Давайте встанемся, друзья Господь, во имя Твое Мы в этот, Господь, кажется, скорбный день Но мы сегодня празднуем жизнь Павла, Павла Сергеевича, нашего брата на его добрые слова Доброе служение, добрый подвиг веры, которому он подвязался до этого момента. Спасибо тебе, Иисус, что он был таковым, что огонь любви, огонь веры, твердой веры был внутри него, Господь. И он был такой величиной не только для своего города, для всей страны, Господь, для всего русского народа. Он был большим, большим благословением, Господи. И сегодня я, Господь, молюсь, Господь, за продолжение его тела, Господь. За его детей, Господь, за сыновей, за его племянников. Это великое привилегия, что никто из них никогда не был в мире. Никто никогда не уходил от тебя, не знают тебя, Господь. И пусть Господь, это Евангелие, живое Евангелие, которое меняет судьбы людей, которое просвещает всякую тьму, то Евангелие, которое разрушает дела дьявола которые отпускают из за свободу во имя Иисуса, они могли нести дальше, проводят его дальше, Господь, и быть лучше во имя Твое, чтобы они пошли дальше и успешнее, чем мы пошли, пошел Он, Господь. Благослови их, во имя Иисуса каждого. И здесь свой огонь, помазание, дай слово откровения, Господь, будь успешный в Слове, в проповеди Евангелия, в пении, в каждом служении, Господь. Во имя Твое, помажь Господь, благослови, будь мы верными, добрыми и сильными мужами веры, продолжая Его служение. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо, от меня я не закончу. Спасибо большое, дорогой. Вы так похожи с братом. Мне кажется, я слышал голос Павла. Присаживайтесь, пожалуйста.